Приветствую коллеги, на связи Виталий Тимофеев, фасад проекта готовых решения для бизнеса интернете». И сегодня вместе с замечательным экспертом в теме партнерских программ, в теме заработка в интернете, Игорем Кристино, мы решили объединить для вас э, наши знания, наш опыт и в ближайшие несколько недель выдать вам массу крутого и очень классного контента. Ну и в первую очередь, давай чуть-чуть поближе познакомим тебя с аудиторией, расскажи пару слов о себе и что вообще ожидает э, наших читателей в ближайшие несколько недель. Всем привет, меня зовут Игорь Кристинин. Э, занимаюсь тем, чтобы помогать людям зарабатывать на партнерских программах с нуля и до 50 тысяч рублей с юридической гарантией результата по договору что вызывает гарантию результата тут в том числе. И я сам практик, то есть я практик сам внедряю, пробую и потом людей обучаю, чтобы работать в партнерстве. Спикер конференции и так далее, так далее, так далее. И мы хотим с вами поделиться крутыми фишками по заработку в интернете. Как же за деньги зарабатывать в интернете, как зарабатывать деньги на партнерских программах. И решили провести такой марафон своеобразный где мы в течение там, двух недель будем дать вам пошаговые технологии, задания, фишки, кейсы, примеры того, как зарабатывать деньги в интернете. А, как зарабатывать деньги на партнерских программах. Что же будет в этом марафоне? А, первое. Это фишки, кейсы, пример как я сказал, по заработку в интернете на партнерских программах. А, второе. Это вы выберете партнерку проверенную, толковую, и мы вам дадим от себя проверенные толковые партнерки, чтобы вы могли не просто открыть технологии, а отдадим вам готовое, да, чтобы вы могли просто взять и на этом заработать. Третье. Мы вам покажем по трафику. Фишки, кейсы, идеи. Я вам дам чек-лист по трафику, как делать бесплатный трафик. Больше 26 способов бесплатного трафика будет у вас в чек листях Ну и четвертое. Вы вполне сможете с этими знаниями заработать какие-то первые деньги или получить какие-то первые заказы. То есть вы получите какие-то первые мини-результаты, это все бесплатно. По-моему, очень круто. Это же здорово, классно. А? И давай добавим еще такой интересный элемент того, что ага. вообще в принципе в процессе этого обучения, для того, чтобы ребятам было интереснее, угу. чтобы у них был больше стимул все это дело внедрить, мы сделаем еще дополнительный розыгрыш, мы разыграем, угу. ну как минимум мы решили 35 тысяч рублей, они могут достаться либо кому-то одному, либо распределиться между несколькими участниками, либо если вы себя будете все классно показывать, мы сделаем наш вот этот угу. розыгрыш, да, еще больше в сумме, соответственно, посмотрим уже на то, как у нас это так скажем подет uh -huh. вот как ты думаешь, не против такой штуки да я поддерживаю то есть вы, может каждый поэтому мы решили сделать что-то вау то что вот блин будет очень круто и мы хотим вот опять же все это бесплатно поэтому прямо сейчас регистрируйтесь этот партнер парфон один раз живую да то есть будут готовые видеошки будут онлайн-уроки трансляции касты как угодно называть и это все будет один раз живую поэтому прямо сейчас записывайтесь будем раз с ними поработать опять же если хотите получить все это бесплатно да, соответственно, туда? ребята, не тяните, действуйте прямо сейчас, форма есть на данной страничке, и увидимся с вами уже непосредственно дальше. Спасибо и пока-пока.